Metalhead, тебя приветствую очередная серия Metal TV. Я Warhol. Приветствую тебя на своем канале. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, комментируй видео, делись друзьями. Так выставили на продажу диск Moon Records License Island. Devil My Car Wrong Life Philosophy. Диск имеет жирный буклет. Запись жирная на, фирме, на фирменной аппаратуре, можно сказать, качество записи идеальное. Симфо блэк метал и плюс. Диска эта группа, так я так понял, не выпустила. Вот магнит. Группы The Hum. Раньше называлась Human. Тоже хакерский black metal. Вот. Вот в подарок идет магнитик. Цена вопроса 60 гривен. Подарок-магнит. Можно пришпандерить на холодильник. На маш в машине можно пришпандерить. Вот. Диск тут тоже идеально. Он у меня открывается. Видеообзор диска, смотри, внизу по ссылке Ссылка под видео. Кстати, для жителей Харькова, приятный сюрприз, доставка на Переходите вниз, внизу самом внизу по ссылочке под видео, на наш сайт заказывайтесь о доставке воды. Также вы можете выбрать кулеры для воды. Есть новые кулеры, есть и аренда кулера. Вот Цена зависит от цены кулера, и поэтому аренда также зависит от цены. Цена тоже будет проливаться от цены самого кулера. Если кулер за 10 тысяч, то и цена в месяц будет выше. Она начинается стать 50 гривен аренда все пока пока подписывайся на мой канал ставь лайки комментируй видео делись с друзьями чем больше будет у меня подписчиков когда будет у меня минимум 1000 подписчиков тогда я буду делать акции с денежными призами будет денежный фонд и Будете выигрывать себе денежку. Я пока-пока. Денежку, диски там, призы всякие интересные. Я пока-пока.